В конце ноября камский автомобильный кластер посетили вице-премьер Денис Мантуров и президент Татарстана Рустам Миниханов. Поводов к тому было несколько. Главный из них, конечно, возобновление работы завода «Соллерс Алабуга». Буквально в соседнем здании началось серийное производство кроссоверов «Аурос Комендант». В ноябре «Комендант» получил одобрение типа транспортного средства и основной конвейер сможет в каком-то ритме собирать автомобили. «Проект «Аурос» — это действительно один из пилотов такого уровня автомобилей у нас в стране мы не производили надо сказать честно и в советское время если даже говорить представительского класса это были штучные ручной работы автомобили которые производились там в единичном количестве это все-таки уже серийный автомобиль и он находится в открытом доступе до Впрочем, фактическое значение события мы оценим позже, ведь статистику производства и продаж «Аурос» обещает раскрыть только через два года. Еще один интересный аспект. В прошлом году Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова превратил V8 от «Ауроса» в двигатель-демонстратор АПД-500 для самолета Як-18Т. Авиационную карьеру Денис Мантуров прочит и двигателю V12. 12, 12 оставили для использования в авиационных проектах для малой и для беспилоте. Конечно, высокие гости не могли не побывать на КАМАЗе. Чиновникам показали «Москвич-3». И не случайно, ведь держателем от ОТТС на эти автомобили является сам КАМАЗ, который формирует сейчас свой легковой дивизион. Возглавил подразделение Александр Мигаль. В прошлом глава российских представительств КИА и ПСА. Кроме того, в объектив протокольной камеры впервые попал среднетанажник КАМАЗ-Компас с двухрядной кабиной. Полной массой будет 3, 5, 9, 12. Здесь выставлено полной массой 5 тонн. И Денис Валентинович, тут а важно, эти... что с Солирсом двигатель вот это вот 2 литра. Единая. 2,7 метров едино. Голос за кадром — это гендиректор «КамАЗа» Сергей Кагогин, который сообщает Денису Мантурову о том, что двигатели «Компаса», что представляет собой перелицованный китайский «джак», родственны мотором молотоннажников «Солерс». Напрашивается вывод, что пользу из локализации этих дизелей на бывшем моторном заводе «Форда» извлекут и «Солерс», и «КамАЗ».